сейчас на пляже, съела мороженое. О, какое вкусное, мороженое. Это вообще... Чувак у блин, 4 дня не ели, ты не это его. Тут ещё как-то мимо проскакиваю Короче, сегодня ветер бешеный опять. Волны вообще вот. Я даже не знаю, сейчас нормально, комфортно ли будет купаться в море или нет. Или прохладно будет. Но, по крайней мере, чувствую, уходить будет точно тяжело холодно прохладно смотрите прям волны какие сейчас водичку пощупаем да я что-то знаете вчера пошла говорю очень вечером когда с прогулки пришла нифига себя обалдеть вода что-то холодная прям уже нож ноги замерзла Сегодня как-то <смех> и купаться в настроении опять нет Я, наверное, на кремом намазалась Что-то даже в море не хочу заходить Я в трогулке вчера пришла, кофту не одела, пошла пока в баре посидела Что-то как-то прям, знаете, так прям -пр -пр, протрогла И сегодня ночью, главное, замерзла Надо было еще второе взять, покрывало сюда укрыть вот. А я что-то как-то прокопила ну, может быть, потому что просто сегодня ветер, поэтому не жарко. А так, где то дни прям жарко было ходить по территории отеля. Смотрите, я вот уже здесь стою почти две минуты в воде. Я бы не сказала, что прям вот у меня ноги привыкли, и мне комфортно стало в море заходить. Ничего подобного. Ветерочек, знаете, такой прям прохладненький довольно Посмотрим, в общем, сейчас я чуть-чуть постою, если не привыкну, пойду вон на берег, ой, на берег, ну в смысле, туда, на пляж, значит, для, на этот, на лежак, и буду погорать. Зато вон кому ничего ни по чем. себе на этих табалетку кватрушка. Заметили, да, какое море сегодня мутное? Как будто, блин, знаете.. Петро с грязной водой. Полы помыли и опрокинули. Вообще непрозрачное, все переполамученное. свет такой неприятный. Вон водорослей кучу принесло с глубины. Я пока по колену зашла, стою привыкаю к водичке. Ух, сейчас меня снесет. Все, караулю, караулю, чтобы волны поменьше были чтобы сойти в этот момент и все никак, они что все больше и больше становятся Короче, еле-еле я в общем, зашла, меня чуть не смыла и это, ну, не могу никак адаптироваться, привыкнуть Прохладно, прохладно, ветер прям такой забывает Ну тут волны смотрите, прям приличный Ладно, я немножко сейчас посижу, долго не буду нам зависать в море. Я надеюсь, меня все-таки последние дни перед отъездом в море-то все-таки порадует немножко. И тут хотелось бы как-то это уехать домой, улететь радостно, накупавшись в свое удовольствие. Я, знаете, ну, по крайней мере для себя, конечно, кому как это на вкусный ответ, но я для себя сделаю такой вывод, что в сентябре, да, в сентябре классно, ехать на море, это безусловно, но я бы поехала, вот, допустим, если в следующий раз собралась в сентябре, я бы поехала, знаете, не 20 числа, вот, и не к концу сентября, а поехала бы, ну, хотя бы числа 10 15 чтобы уже до 20-го желательно вернуться. Потому что днем существенно температура не меняется. Также там, допустим, вот, ну, по крайней мере, когда я 20 числа приехала, показывала 31 градус. Часто, конечно, может быть, днем 28 -7. Вот С 10-го, если, допустим, мы поедете, ну, примерно, ну, может быть, на градусах бабу больше. Там 33 32 градус 34, вот так примерно. Вот. Но зато в э, море? море заходить комфортнее, потому что ветра такого нету. Выходить, соответственно, комфортно. Вот, потому что сейчас, вот, допустим, хочется до 6 часов поплавать вечером, а какой-то до 6 поплавать, когда тут уже пять часов. Такой ветер начинается. А сегодня, видите, три часа дня. Вот я пришла на пляж. Ну, и сколько я там посидела? Минут 15, если даже. Мороженое съела. Вот. И уже как бы я купаться пошла. А видите, ветер уже такой нормальный. И теплый. Ну, поэтому для меня комфортная температура вот такая была. Было вот, например, 10-15 сентября. Ну, Ну, и плюс, очень, допустим, я думаю, в это время ветер не такой сильный поднимается то кофту то, можно было бы не одевать сегодня если я ну, конечно может в аля карты я пойду я не буду э -э, кофточку одевать а вот потом я приду после аля карты переоденусь там джинсы, как всегда да когда я на анимацию хожу то там я уже обязательно кофту пододелать чтобы как вчера не замозне потому что сейчас каждый днем Вроде кажется, как будто это ну, вроде на первый взгляд не ощущается, а так на самом деле это, ну, прям значительно по ночам холодает Только вот не знаю, как, какая температура, потому что у ну, них в паре нормально температура не показывает. У них что-то вообще все время 28, почти. И ночью у них 28 показывает. И, и, и днем у них 28 показывает, что-то все время 28. Ой. Вот. Ну, на самом деле, я не знаю ночью, тут, может, градусов, может, 17, 18, примерно вот так вот температура. Вот вс, плеска в моську получила. Так что, ну, вы уже примерно смотрите. Я-то, видите, я же никогда в сентябре не ездила на море. Вот. Я привыкла все время. Летом конец июля, начало августа, мы все время в это время ездим в Серегу. Мы уже вот эту температуру нас только адаптирована, ну и с другой стороны, лета оно будет лето, да? Здесь погода то устойчивая, и у нас там может быть в городе, знаете, там холод, может 8 градусов стоять и в июле даже. Вот. А здесь как-то все время одинаково. Жара на солнце 55 градусов бывает в это время, в общем, как такового и ветра-то нет Поэтому уже знаешь, если что брать, что как... одеваться и так далее А вот в сентябре это как-то ну, непривычно Хотя я, в принципе, ну, с людьми-то пообщалась, в сентябре есть. Потому что, да, они там, кто-то куртки, я даже вчера видела Семейная пара вообще в куртках была на ребенка и взрослые тоже в куртках были ну, вот, вот так вот. ну и я смотрю, вот, допустим, 20-го я приехала, да, море прям вообще прям теплое, теплое, теплое было. А сегодня вот у нас 24-й вроде всего 4 дня прошло, сегодня прям такой бодрячок прям. Хотя кто знает, может быть, ветра бы не было, может быть оно было бы чуть-чуть теплее. У меня чувствую, что выходить сейчас однозначно будет это не комфортно а, ну, сейчас чуть-чуть поплавает потом выйдем немножко погреться <свят> Нет, я же не знаю, буду потолще 15 лет, кажется, уже, по Скорее всего, теплее не станет <свист> теплее уже точно не станет Так, хорошо, что я суднячки нет, не одела Потому что когда я позавчера попалась <свист> <свист> По бардам, по бардам, по даже Мне так мешали <свист> А нет, она, видите, немножко опустилась Я думала, сейчас как-то сверху будет весело Сейчас покажу вам, что там под водой. Сколько песка, сколько мути. Ничего не видно. О, сейчас надо подпрыгнуть сначала. Чуть-чуть. О, еще одна. чуть много не подвернула, когда прыгнула. Неудачно немножко. Давайте, что, поныряйте? Вместе с камерой. Кстати, помните, я вот вам пластырь показывала, который я второй купила, Тони, Дюзи. такой? Он, кстати, хорошо в воде держит, в отличие от того первого, который вот овален такой. Так что я говорю, себе еще такой куплю пластырь, обязательно домой. Потому что у нас в России такие пластыри поддаются, там вообще атакуют. Такое ощущение, что у них либо клей такой, то они старые там, я не знаю. Они вообще, они не то, что там в воде, они даже на суше не клеятся, не держатся, вообще куча отваливаются. минуты даже не продержут. Всё, наплавался, короче, сыто. Я сегодня морем. Что-то как-то прям, это, Видите, ну... витеринка да, ну, какая-то в воде. Это 2 ветра все. О, как холодно. Буду я сегодня выходить тихонечки, Погреться надо, за да, это, наверное в отель поеду, уже потихонечку каля-карту готовлюсь Лучше не спасать Душ уже. Все нормально Лучше у себя, на балконе посижу На лежачке, на том же, например в Море положено, это хорошо Но когда нормальная погода Безветренная И когда, по крайней мере, если даже воно То это Тепло при этом, они а не когда дубы синие. Согласны со мной? Или вам нравится, когда ветреная погода? Вы тоже в погода погоду сюда покупаетесь. Я люблю, когда тепло, когда море спокойное. Прям вот так вот у него Ну, есть, есть даже небольшие такие волны. Немножечко так качаться на них. А когда вот скачешь, козлик на каждой волне Ой. так я что-то и не добралась до вот этого пирса там от отеля он резорт хотела сходить туда может быть будет время. Смотрите, Чисто ради интереса посмотреть. Потому что море смотришь красиво, как у них там все сделано. Датчик сегодня ребята мне но... а, поехали на яхте покататься. Представляете, такая погода, вокруг том, что море там вот. здесь то, смотрите, у берега что творится. А там вообще, я представляю, там, наверное, нет, и не искупаешься нормально. Нет, на яхте хорошо, это классно, это, на экскурсию на эту ехать, когда прям в салон школы, как это, ездили, допустим, в августе месяце. Да, это хорошо, какая. классно. он будет поменьше, но надо было выходить из воды уже Ужина, наверное, у меня будет много сыновей, правда, не видела Смотрите, какая это грязная! В мусор в водоросе Какие-то пакеты приносят, стаканчики, какой-то мусор с глубины видит может быть там закидывают, а может на держи катаются, может море скидывать, не знаю. Короче, мне надо было еще раз кисить подряд. Волна одной со волной пришла. Мне надо было раз кисить подряд по башке волной получить. Чтобы уже точно из моря вылезти. Я все. Ну все, выхожу. Сама сижу опять. Ну все выхожу, сама опять сижу. Будешь. Ну как пошло волна на задней. Ну. Она обучила меня сверху Самое, знаете, такое Когда одна волна тебя накрыла С головой Полтел глаза Стоишь и ревешь Потому что тебя взлетает глаза Ты при этом не видишь Что там еще две волны следом идут вот. И тебя еще повторно, И третий раз накрывают я, короче, говорю, это сегодня не взяла только полотенце, потому что забыла, короче, просто при него, думала, послезавтрака зайдет, но в итоге забыла. С ребятами сейчас ничего еще, но сейчас никто не сможет сесть на полотенце постелить, а зайду укрыться. с пляжа приняла душ и сейчас готовлюсь к ресторану аля карт мексиканский ресторан аля карт сегодня ждет меня так что до встречи в новом видео а я направляюсь в ресторанчик следующее видео будет уже из ресторана покажу чем меня сегодня будут вкусненько кормить сразу скажу когда записывалась меню не было предоставлено Поэтому для меня вся подача блюд будет сегодня сюрпризом.